Мы обратились в компанию «Землечист» для того, чтобы нам привели в порядок наш участок. На нашем участке было столько всяких деревьев, всякого мусора, травы нескошенной. Приехали мастера, приехали вовремя. Компания <связывая> <связывая> сработала очень правильно. Тихо, спокойно, организованно грамотно. Специалисты очень хорошие. И самое главное, что приятные люди, приятные в общении. Сделали все как нужно. Большое спасибо компании. И всем советую обращаться в компанию Земли Чистых.